Всем привет! Буду снимать короткий ролик. Сейчас анекдоты с дзен-буддизма. Пришел учитель к ученику, дал ему ведро, краски, кисть и сказал «Напиши на предметах вокруг то, что ты о них думаешь, как ты их понимаешь». Ученик взял ведро и краску и написал «На доме – дом, на дереве – дерево, на заборе – забор». И комментарии первого мудреца, а я бы на, везде написал творение Бога. Комментарии второго мудреца, а я бы поменял название местами. Классный анекдот, мне он как-то запомнился. Кто бы мог подумать, что этот анекдот может случиться с нами каждый день, и что очевидное не будет очевидным. Ты можешь написать на заборе дерево, на дереве дом, и это будет действительно так и считаться. Перед человечеством периодически перед нами, перед нами каждый день на микро-уровень, микро макроуровень постоянно встают моральные вопросы. Моральные вопросы, хорошо или плохо. И у меня к вам вопрос. Так ли просто? Вот сегодня люди образованные, да? у них есть интернет, думающие, пишущие, читающие и прочее. Можно ли переназвать значение, допустим, фашизм и спасатель, какой-нибудь кьюаноновец? Можно ли нарисовать белой звездкой просто символ, просто слово? И действительно ли так просто? людей облапошить, чтобы они туда пошли, а там начали бить палками. Еще одна история родом из 60-х. 60 В Америке того периода царили вообще совершенно новые настроения. Молодежь выступала против войны. И одному креативному преподавателю, такие же креативные его ученики, старшеклассники, задали вопрос – а как получился фашизм? Немцы что, не понимали, что они творят? На что учитель ответил? Чтобы вы поняли ответ на этот вопрос, давайте проведем эксперимент. Сейчас вы будете делать то, что я говорю, а дальше вы сами найдете ответ. Поначалу задания были совершенно несложные, надо было вставать, когда отвечаешь. Кстати, мы до сих пор встаем, когда отвечаем в школе. Надо было какие-то еще фразы говорить. Потом в следующей серии, на следующей неделе уже появились доносчики, которые стучали. Потом появилась идеология. и Их маленькая группа за всего лишь апрель месяц обросла членами партии в количестве 300 человек. 300 человек. Преподаватель был с самого начала этого эксперимента обескуражен реакцией людей. Но люди, дети и даже взрослые люди очень легко вовлекались в идею того, что они будущее страны, что у них новая партия. Он не трогал национальные вопросы, он не трогал какие-то еще идеологии, просто сама конва. Мы будущее, мы правы, мы классные. И вот фактически за всего лишь срок, периодом в месяц образовалось подобие фашистской организации. Причем родители детей, смущенные такой вовлеченностью, приходили поругаться, уходили счастливые. Директор школы сжал руку этому преподавателю. И только три девочки, девочки... Вот он Эдемский сад открыто противостояли ему, потому что они опережали в развитии, они видели, что что-то не то творится. Только три девочки из, то есть 300 человек в группе, то есть один процент, один процент открыто противостоял, может быть, кто-то относился со скептикой, открыто только один процент. Преподавателю очень не нравилась такая реакция аудитории, но он хотел сам убедиться и показать людям, как они себя сами же ведут. Однажды он всех собрал в зале, показал кадры фашизма и объяснил, вот так и начинался фашизм, вот так он и начинался. И вот мы с вами знаем, мы знаем эти истории. Я хочу спросить, а иммунитет уже приобретен? Сегодня с нами это очень просто, сделать или нет? А теперь представим себе, что мы здесь не сами. Кстати, смотрела 11 э, друзей Оушена. Этот фильм тоже подтверждает, что нападение на нас после Сириуса. Он тоже подтверждает, что мы в симуляции. Но э, фильм по кадрам будем пересматривать в других роликах. Да, к чему это я? Допустим, мы в симуляции, кто-то нас смотрит, и над нами есть вот такие же преподаватели, преподаватели, которых уже достало, что мы так простоголово вовлекаемся в очередную версию фашизма, а надо всего лишь переназвать местами, как мы знаем, надо всего лишь фашизм назвать кьюаноном, чтобы толпы простоголовых уже сразу вовлеклись и начали в этом активно участвовать и нападать на тех, кому что-то не нравится. Этого достаточно. Я хочу спросить, сделали ли мы выводы. Мы. Я просто столкнулась с тем, что действительно это явление есть. Есть люди, у которых горох об стенку. Они вот приняли какую-то идеологию. Сперва еще на Дональде Трампе я споткнулась, я была удивлена. То есть сперва я тоже поверила. Я, кстати, была, была бы в числе тех 99, которые шли бы за этим преподавателем, вероятно. Сперва до, до, до вот этих выборов. Потом мне стало интересно, когда его не выбрали, когда все рыдали. Рыдали много странных моментов. Стена мексиканская меня смущала и раньше. Смущала и раньше. Ну, я стала проверять. Вот его слова, вот дела. Вот он обещал снизить долг, то, какой долг он одел, это беспрецедентно вообще на планете. Такого никто не делал раньше. Вместо того, чтобы снизить, он повысил. Оппозиция, а которая с ним якобы ссорилась, вместо того, чтобы орать об этом с первого же года, она ему подыгрывает и делает цирковые импичменты. Если бы она провела импичмент всего лишь на полгода раньше, она бы уже его довела до конца. Она это делает бессмысленно, бессмысленно в последний момент. Она, у нее же у оппозиции якобы утечка информации, где было таскание бюллетеней. Вот этих дешевых фокусов хватило народу, чтобы выпустить его эм, с президентского кресла героям чтобы рыдать, бить и нападать просто героям. И тогда я показала люди, смотрите долг. И тогда, тогда же в моих, в моих роликах были комментаторы, которые говорили, Ха, еще одна на Трампа напала. Я говорила, стоп, но ну я же цифры показываю. Вы с ума сошли? Еще одна на Трампа напала. Тупо эмоциональные такие ответы, разводящие на эмоции и только. Когда говоришь предметно, тебя вот так эмоционально выбивают и делают тебя каким-то моральным уродом, который напал на, на Трампа. Следующий момент контроля на планету начался именно с него. Ну и вишенка на торте, стена между Мексикой и США, что она делает? Мексиканцы ведь отрезаны по двум сторонам водой. Они отрезаны, им некуда бежать. И он ставит эту стену, если бы там захотели бы устроить очередной искусственный голодомор, в чем я подозреваю, например, Северную Корею, или если бы там забирали бы половину детей, или что угодно делали бы, то мексиканцы не смогли бы перебежать эту стену, чтобы просто рассказать о своей беде. Кто, кто говорит, что, они, что это их защита, если бы они поставили стену, то это была бы защита их, если бы они так посчитали. Стену поставил кое-кто другой. Кое-кто другой, когда оставит стену, он может ее пересекать, если захочет. А вот те, кому поставили, они стену пересекать не могут. Вы понимаете разницу между возможностями и ограничениями? Плюшки и шарашки, права и обязанности – это была возможность или ограничение для мексиканцев? Это возможность была или ограничение стена? Сухо, стопроцентное ограничение, он фактически создавал человеческую ферму за деньги налогоплательщиков, конечно же. И вот тогда вот духовные причины, реальные духовные причины, происходящего сегодня тут, в Украине, а я задаюсь вопросом, вот если над нами есть э, такие учителя, кураторы, которым надоело, что мы реагируем так, которые видят, что это уже позорно, это, блин, стыдно, так по-простому вестись и так легко становиться либо безразличными, либо откровенно жестокими. Тебе сказали, верь лидеру, все, тебе название поставили, здесь к не трогай. Просто верь, просто жди, спи. Жестокости – это не жестокость, Ограничения – это не ограничения, это защита. Я слушаю разных блогеров. Очень многие, находясь в России, сохранили нормальное человеческое сочувствие, здравый смысл. Я этим людям и всем зрителям, которые сохранили это, я вам всем хочу сказать, вы просто великие. Вы просто великие, когда 9 из десяти вокруг тебя говорят как надо, ты себя ощущаешь сумасшедшим. Остаться собой, конечно же, непросто. Что касается остальных, я очень сильно удивилась вот этой непрошибаемости. Я сперва не поверила, а вот сейчас актив, реально обсуждают, что существует такое явление, путинский гипноз, что его надо отдельно изучать гипноз ли, или я не знаю, что это. Но это же личные решения людей. Даже те, кто находится в РФ, отмечают такую вещь, что люди вокруг показали себя и как бы сошли с ума, что они не, не, непредсказуемо себя повели в этой ситуации. Те, те, от кого не ожидал, написал картину маслом. Короче, вывод, вывод, заслуженные пинки, заслуженная боль за иллюзии до тех пор, пока простоголовость действительно существует на, на грани с жестокостью, люди так легко берут на себя ответственность на нас и на детях наших за то, что им рассказали фарисеи. Они так легко отправляют на казнь невиновных. До тех пор, пока такая простоголовость, это диагноз общества, а со стороны манипуляторов грех не воспользоваться. Это сшибание лбами не закончится. До тех пор, пока достаточно пере, переставить таблички плохой и хорошей, этого достаточно. Поменять название, и люди не соображают, не соображают. А откуда вы взяли, что что-то надо на веру принимать? а И тем более брать ответственность на себя, за то вот, правительство твое тебя не спрашивало. Оно референдум не проводило, делать это или не делать. Как легко ты берешь ответственность на себя за эти преступления. В Новом Завете, между прочим, там, там сказано... По делам их узнаете о них. Там предупреждается. Государство не воюет само против себя. Смотри на поступки. Ошибиться может каждый. Я на своем примере говорю, что признавать себя неправым очень больно. Очень. И я тоже продолжаю размышлять, искать и думать. И у меня были, может быть, где-то другие утверждения. Это больно признавать себя неправым. Но мне кажется, способность признавать себя неправым – это признак живого человека, нормального. Некоторые блогеры очень так даже не удивили, а ужаснули. Некоторые комментарии... Ну, я понимаю, что там между строк еще много иллюзий. Да, и расставаться с иллюзиями больно. Но вот положите на одну чашу весов иллюзии, как приятно думать, а на другую чью-то боль, реальную боль, реальное горе. И принимайте решение. Да, ну так вот анекдот из дзен-буддизма. Звучал как анекдот, это действительно смешно, а я бы поменял название местами. А это не анекдот, это боль сегодняшнего дня. Оказывается, большая проблема, что ты видишь, что это круг, а то квадрат. Это красное, это зеленое. Часть людей упора так не вижу. Не вижу. Значит, подошла такая тема, что придется на пальцах на 1 плюс один разбирать на квадратном и круглом разбирать, что такое нарциссизм и его выпады. Нарциссизм и его приемы, как уничтожается правда, любая правда, когда ты приводишь в пример цифры, а тебе так, ой, очередная напала. Сухая эмоция без ничего, без наполнения, оскорбляющая, выбивающая себя из колеи. Разводные на эмоции называются. И почему это до сих пор работает? Почему поменять таблички местами достаточно для населения? Сказать, Фу, там фашисты. Я уже предвкушаю, как этот, этот фашизм уже будет, будут стебать в каждом голливудском фильме. Что кое-кому достаточно показать команду фас, и тут, не думая, будет кидаться. Простой закон по делам их узнаете о них. Кто прав, тому выгодна гласность и тому выгодна детализация. Тому выгодно прийти и показать цифры, факты, фотографии. Кому невыгодно, он будет блокировать обсуждение, он будет мешать, он будет выбивать вот так из колеи, вместо того, чтобы уводить в сторону и отвлекать. Я эти методы называю серпантином. Ты приходишь с фактами, у тебя все по полочкам, вот-вот-вот. А тот, кто не прав, он сыпет серпантин. Преступные обобщения. То есть ты говоришь, почему ты так сказала, ну вот на микроварианте, когда твоя подруга нарцисс. Почему ты так сказала, вот ты так сделала, что это было? Ой, ну это было твое решение. Ой, да ты всегда права, тебе бес, бесполезно что-то доказывать. Вот это святая, конечно. Ну и переход на откровенное оскорбление, где ты сама дура. Это все методы нарциссов, когда кто-то откровенно не прав, ему откровенно не хочется детализировать ничего. Ну и снова подводя к теме, действительно ли общество до такой степени не развивается, что просто поменяв таблички, достаточно, поменять таблички, достаточно для того, чтобы устроить следующий фашизм. Или, ну, или любой другой формат, неважно как назовут. Это неважно. Действительно ли в будущем будет достаточно, чтобы кто-то законектил за опустил слух про кьюанон, про связь кого-то с кьюаноном, чтобы подавание знаков руками было, было бы вполне доказательством того, что эти ребята хорошие, им надо верить, и они делают хорошее дело. Не спрашивая ни поступков, не спрашивая ни результатов. Поступки – это не все, поступки – это процесс. Достаточно ли, чтобы один президент другому подав, подавал какие-то знаки руками, чтобы успокоиться и переложить на него ответственность за то, что он развяжет какую-то войну. Спать спокойно и на нас, и на детях наших. Ничего страшного, мы делаем хорошее дело. Еще раз повторю, что кто остался против войны, блаженные миротворцы, в этих условиях вы просто очень-очень отличаетесь от, от остальных. Это просто действительно качество человека, сохранить сочувствие, несмотря на всю пропаганду. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.